Всем привет. завтра матч не с самым принципиальным соперником, будет, скорее всего, не полный стадион. Может быть, из-за погоды, может быть из-за того, что ну, именно из-за соперника. Насколько это будет может повлиять, как вы думаете, на игру и вообще, насколько это имеет значение играть при полном стадионе у себя дома, или же играть там, например, наполовину за полной? Ci, ci sostiene sempre quindi non averlo al completo può essere un, una, una cosa magari difficile. А мы дорожим нашими болельщиками, которые всегда нас поддерживают и не имея полный стадион, возможно будет будет немножко не не то не ощущение полоценности Sicuramente al di là delle posizioni del medio che possono influire su questo Noi non, non, non, non faremo come tifosi perché beh, io so che sarà una partita difficile E quindi noi siamo, siamo carichi perché dobbiamo vincere la partita Sappiamo che è un avversario che li fa giocare Quindi non è una partita semplice мы знаем, мы, нас ожидает завтра соперник, который не позволяет играть в, в футбол, которым мы привыкли играть. Будет сложный матч. Ну а что касается зрителей, полный стадион или нет, то все в ваших руках. Вы можете сегодня написать такие репортажи, что просто люди на подступах будут спрашивать лишний билет. Я хотел как раз об этом сказать, что надо сделать все, чтобы завтра был полный стадион. Uh, он как раз хотел сказать о том, чтобы завтра был полный стадион. Он обратился к журналистам как uh, от дневника фаната. Ну и что дело потом в итоге за командой, потому что команда должна заставить стадион наполниться. Спасибо.